Уважаемые студенты, позвольте представить вам сегодняшнюю тему лекции Основы семейного права, которая рассчитана для студентов Ижевской государственной медицинской академии по новой программе 3++. плюс плюс, прочитана будет профессором кафедры судебной медицины с курсом судебной гистологии факультета повышения квалификации и переподготовки Поздеевым Алексеем Родионовичем. Тема лекции включает разделы, касающиеся как вопросов базового курса «Основ семейного права», а также вопросы, которые связаны с медицинской деятельностью, в частности, репродуктивному здоровью, планированию семьи, современным технологиям, которые применяются в медицине. Вашему вниманию сегодня будут предоставлены следующие пять вопросов. Первый вопрос лекции – понятие, предмет и метод семейного права. В статье номер один Семейного кодекса Российской Федерации изложены основные начала семейного законодательства. Семья, материнство – Отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. К основным началам семейного законодательства относится также то, что брак признается заключенной только в органах записи актов гражданского состояния. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами, Добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенство супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по году. социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Семейное законодательство относится отсутствие потомков к видению как Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации. Предметом семейного права являются личные неимущественные и имущественные отношения, предусмотренные семейным законодательством. Согласно статье 2 Семейного кодекса, к ним относятся условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его недействительным, личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, а также другими членами семьи. Формы и порядок устройства детей, оставшиеся без попечения родителей. Ряд имущественных и личных неимущественных отношений, тесно связанных с семейными, регулируются не только семейным правом, а другими его отраслями. Например, наследственные отношения – между членами семьи, совершение сделок от имени малолетних и другие регулируется гражданским законодательством. Семейный кодекс был принят в 1995 году, последние в него поправки были внесены в середине 2021 года. Семейное законодательства относится также в видении субъектов Российской Федерации, поэтому источниками являются законы субъектов Российской Федерации, международные договоры, а, акты а, правительства Российской Федерации, ну и ряд других федеральных законов, а также международные а, Акты мягкого права, такие как Конвенция о защите человека и основных свобод, Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах, Конвенция ООН о правах ребенка, Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и множество других нормативно-правовых актов. К методам семейного права относятся методы как диспозитивные, то есть дающие возможность выбора того или иного поведения, так как в основе метода лежит признание равенства участников семейных правоотношений, так и методы императивные, которые запрещают близкородственные браки, например. Давайте запишем определение которые находятся на данном слайде. Семейное право, отрасль права, система правовых норм, регулирующих семейные отношения, то есть личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между членами семьи во время брака, родства, усыновления, принятие детей в семью на воспитание. Давайте посмотрим на отдельные стороны семейного законодательства в древнем мире на примере царства Хамурапи. Первая библейская книга царств начинается с рассказа об Анне, бездетной жене израильтянина по имени Илкана. По причине ее бесплодия он взял вторую супругу. Та рожала сыновей и дочерей и попрекала свою соперницу. Елкана, сильно любящий Анну, старался утешить ее как мог. Оказывал ей особое внимание, уделял за трапезой лучшие куски. От чего ты не ешь, Анна? Почему терзаешься и плачешь целыми днями?» «Разве я для тебя не лучше десяти сыновей?» – вопрошал Елкана. Но ей, оказавшейся в унизительном положении, не приносили радости ни расположение мужа, ни вкусная еда. Лишь в молитве она находила утешение. А каково было положение бездетных женщин у иных народов Ближнего Востока в ветхозаветные времена? Ответ на этот вопрос ученые нашли в кодексе законов вавилонского царя Хамурапи, обнаруженном французскими археологами на территории Персии в 1901 году. Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хамураппи в XVIII веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал сферы жизни вавилонского общества, в том числе и семейные отношения. Это законодательство вменяло детям в обязанность не только заботу о родителях, ставших немощными, но также их похороны и совершение ритуалов, облегчающих посмертную участь. Таким образом, отсутствие потомков лишало надежды на благополучие как в земной жизни, так и по исходе из нее. Закон оставлял мужчине возможность позаботиться о себе. Он мог взять вторую жену или рабыню в наложнице, чтобы произвести наследников. Также муж имел право изгнать бесплодную супругу из дома, вернув ей приданное, и тогда ее участь оказывалась вовсе плачевной. Она была обречена на нищенское голодное существование. Библейские тексты не раз описывают ситуации, когда мужчина, любя свою бесплодную жену, берет вторую супругу или наложницу, чтобы произвести на свет потомство. Однако в Священном Писании нет ни одного примера изгнания женщины из дома за бездетность. Анна старалась переменить свою участь. Она просила Творца даровать ей дитя. Первая книга царств представляет ее стоящей на пороге храма и беззвучно, одними губами, произносящей такие слова «Господи Саваов, если ты презришь на скорбь рабы твои и вспомнишь обо мне, то, дитя, дарованное тобой, я отдам на служение тебе на все дни жизни его». Священник Илий вначале осудил Анну за странное поведение, поскольку щел не трезвый. Когда же он понял, что женщина в страдании молится своими словами, то благословил ее. Была ли подобная религиозная практика у народов, соседствовавших с удеями? Исторические документы, обнаруженные учеными при раскопках древних городов-государств, содержат множество молитвенных текстов и ритуалов, в том числе и сулящих исцеление от бесплодия. Известный австрийский ассериолог 20 века Адольф Лео Опенгейм проанализировал эти источники в своей работе «Религиозная жизнь» древней Месопотамии. Религиозные практики в Месопотамии, несмотря на бесконечное разнообразие распространенных в ней культов, имели ряд общих признаков. Так, молитвы здесь неизменно были связаны с ритуалами, выстроенными по строго определенной схеме. Обращение за помощью к тому или иному божеству в Месопотамии – это не просьба в человеческом понимании, а часть магического действия, теряющая смысл вне его контекста. Месопотамские женщины, мечтающие родить ребенка, обращались к жрецам, и те за определенные пожертвования совершали положенные обряды. И ни один из найденных археологами в Месопотамии исторических документов не содержит информации о спонтанной молитве. Бездетная Анна из первой книги царств обратила к Богу молитву, выплеснувшуюся из глубины ее сердца. Свою судьбу она видела во власти Вседержителя и в простоте обращалась к нему. И Творец откликнулся на молитву Анны. Вскоре она родила мальчика, который стал известен как пророк Самуил. Такое поведение было немыслимо для бесплодных женщин иных ближневосточных племен. Как показали научные открытия, языческое мироустройство лишало их не только социальной безопасности, но и возможности излить свою скорбь милосердному Создателю. Для того, чтобы отследить современные тенденции в области семейных отношений, и правоотношений на протяжении многих и многих веков следует обратить на негативные тенденции они на слайде у вас здесь представлены в рамках данного вопроса уместно будет выступ посмотреть выступление михаила валентиновича ковальчук президента национального исследовательского центра курчатовский институт в Совете Федерации. Хочу сказать, там точно сказано, что надо шаг за шагом во-первых, менять самосознание как бы приучать людей, что не надо размножаться и продолжать род и так далее, убирать национальные особенности, вот это сказано сначала президентом Всемирной Ассоциации Здравоохранения, правой рукой Рокфеллера а затем меморандум национальной безопасности США, вот номер 274 года, в котором написано, что это надо делать так, чтобы страны не поняли, что это стало происходить, дальше следующее и вот, смотрите, что сегодня происходит. Слом системы базовых моральных принципов, э, фактически, да, это ключевой вопрос. И создание альтернативных ценностей, которые не вписываются в настоящую жизнь. Затем, очень важное обстоятельство, об этом говорил президент в своем выступлении, абсолютизация свободы личности. Вот вы обратите внимание, вам из всех... Со всех сторон. И часть наших радиостанций сегодня говорит, что ребенок важнее родителей. Это происходит на всех уровнях, от семьи до государства. Абсорализация свободы личности, личность выше государства суверенного, дети выше и так далее. А к чему это приводит? Это фактически лозунг к слому суверенного государства, суверенитета государства который является единственным инструментом защиты общества и ценностей и соблюдения баланса между правами и свободой человека. И мы с вами это наблюдаем сегодня. Вот абсолютизация лозунга «свободы личности» приводит к уничтожению суверенных государств. А дальше у вас нет защиты, у вас толпы людей, которые борются друг с другом и легко управляются извне. И это есть мощнейший инструмент. И еще очень важная вещь, ну фактически замена. Вот этого организованного сообщества взаимодействующих и защищенных государством людей с совокупностью э, просто как бы ну, популяций, управляемых отдельных индивидуумов. Вот о чем идет речь. И еще следующая вещь. Фактическое сокращение рождаемости путем внедрения в массовое создание представлений, противоречащих естественным. Речь идет о ЛГБТ, о семьях без детей и всего остального. Вот фактически сегодня мы имеем вот это в гуманитарной сфере, но это базируется на технологической базе создания служебного человека. Вот, собственно говоря, наверное, и все, что я хотел вам сказать. Далее представляются вопросы, которые обычно не вызывают у студентов никаких сложностей. Это вопросы условия заключения брака.